так, ребят, всем привет ютубчик, привет, ребят привет всем, кто на ютубе ребят, обязательно переходите по ссылке внизу, внизу и я сегодня у меня стрим на Трово опять, Трово я вам объясню, если ребятушки, почему я перешел на Трово, у меня кончилась подписка вот, и очень много разговоров про то, что ютуб забанят понимаете, я не хочу платить 1200 рублей, чтобы делать рестрим на три платформы, вот из-за этого как бы я стримлю только на трово сейчас. Буквально с апреля, с апреля, март, апреля, если YouTube так и не забанят, я обязательно перейду и на YouTube, и на Twitch, как раньше. Вот. Всех обнял. Заходите по ссылочке в описании. На трово. Жду вас. Стрим будет буквально минут через 25. пять.